Привет, мой дорогой друг, сегодня меня забрали в армию, но ну, необычную армию, ну короче, по необычную, но меня сразу повысили до генерала. Ну, получается, для вступления сейчас покажу, для наглядности покажу моих воинов. Вот, давайте, вот такой. Меня забрали в армию, ну так -то. Сделали меня генералом, дали денег, дали воинов, сказали, ставь. Сказали, ну типа, ты должен победить этими воинами, если выиграешь то мы будем тебе давать деньги. Если проиграешь, то твоя вина будет. Ну, типа, твоя вина и тебя снизим. Мы. Ну, типа. Подадим тебе еще несколько попыток, а так ты, ты уйдешь отсюда. Ну и наша цель сегодня победить. Сейчас узнаем, кто выиграет. Или это будет бесконечный воин на, на... Прикинь красный против черного. Давай ударь по нему же. Ну, в принципе, я думаю, выиграет красный. Он ударов больше наносит. Как мы и думали. Так, перейдем в главное меню. Вот такое у нас главное меню. Тут воюют люди. А теперь пройдем к левелам. Первый левел нам нужно узнать. Сосед по Нам нужно узнать, кто против нас воюет. Что у нас тут есть? У нас есть Пистолетные чуваки с пистолетами, с луками. Ну, щитами, мечами, щитами, ну, опять же, щитами. С М-16, ну, я понял. Так. Что у нас еще с гранатами? Ага, ну, я думаю, с гранатами чувак не добежит. Я даже не знаю, короче, против... против нас воюет, поэтому... Поэтому это будет довольно как-то схожноватенько. Так. Кого бы выбрать? О, сколько у нас денег? три Давайте два поставим. И пусть один пойдет вот так. А, -а, а печаль. Ой, ой, простите. Вс, нам кирбик. Так, один сразу откатился. Они сейчас его просто запушат. Он не выдержит. Хотя.. Мы победили. Так, продолжим. А мы можем посмотреть, кто против нас играет. Так, у нас есть эпические. Ой. Ну, давайте. Опа. А. Тактика остается неизбежной. Неизбежный. Так. Это, чуваки, с мечами. Они вроде, по идее, не очень так сильные. Сейчас так по их загасит. Ага. Ну, и с мушкетами их растащит, пацаны. Называйте меня Гриб, лучший стратег. Опять же, мы меньшим количеством победили. Теперь, кто против нас будет играть? Мне вот прям очень интересно, но я не могу посмотреть. И не знаю, давайте просто посмотрим, кто против нас. Ага, лучники. Так. Мне будет смешно, если мы выиграем. Но мы уже проигрываем. Поэтому я не, не вижу смысла продолжать. У нас есть 450 монет. Но теперь 220. Давайте. Выберем у вот таких два, два пацана. Поставим. Чтоб они шли вперед и растаскивали всех. Тюх-тюх. Смотрите, как круто. Они ездят чисто. Они лучники в них попасть не могут. Опа, один удар и лучника нет. Сейчас мушкетчики еще, мушкетеры подойдут. Не знаю, как их называть. Пацаны с мушкетами подойдут, еще растащат их. Ну все, один может их целую толпу растащить. Не знаю, сколько у него хп, но он очень силен. Ну все, они оба растащили целую толпу. Стратегия. Давайте вот чисто вот спавним их пять. И отправим бой. Ой, опять простите. Случайно нажимаю. Вот чисто в пятерых. Убили. А кто против нехорош, я, я не могу разобрать пока что. Ну потому что они мега сильные, они имба. Я не знаю как растащить вот чисто вот этих воинов на конях. Я вот поставил вот чисто несколько воинов. Хоть их было больше противников, но мы победили. А, -а, -а одного снесли, прикиньте. Но все равно мы равно, мы уже выиграем по численности. И это уже как-то... Им, им уже плоховато. Лучший стратег в мире я. Поняли? Давайте вот так вот. Два. И остальных вот так поставим. Не знаю, насколько это хорошо. Но, но попробуем. А они будут ими типа биться или что-то такое. А, они кидаются ими. Но... Ну, они вблизь подходят и кидаются. Это круто. Потом отбегают и б... опять кидаются. Ну, сейчас этого лучника убьют. Ну и все. Что и требовалось доказать. Люди на конях самые сильные. А, -а, -а лучник еще один жив. Ну, его сейчас не станет, если они на него обратят внимание. Мы опять же победили. За счет чуваков на лошадях. Давайте попробуем поставить... Нет. Что у нас тут есть? Оп, оп. И оп. ой -ё. Простите, но сегодня не наш день. Но это чисто для эксперимента, вы должны это понимать. Это я не выстраиваю тактику, это чтобы посмотреть, кто это, что это. Гиганты до сих пор идут, я за них никак играть не могу, если кому интересно. Вообще ни за кого. Ну, он сейчас одним ударом всех из не унесет. Э-э, что такое слабо? А, двух ударов. Но я думаю, они не успеют дойти до остальных. Их расташут раньше. Опа. Ну вс ⁇ Блин. Ну серьезно, пушечного ма... мяса не хватило, лучники убили. Ладно, сейчас. Давайте сейчас. А -а -а -а. И знаете кого, и вот, все что ли? Не, а на кого за 10 рублей могу кого не купить? Нет, самый слабый 20 стоит. Как я думаю, самый слабый, как на самом деле, я не знаю. арбалетчики это какая-то проблема, наверное. И не сказал уж, что это проблема, но он, это проблема какая-то. Типа он убивать может, это обидно. Опа, ну все уже почти с толосидями еще растащили. Не -не. Ну да. Ну что я требовалось доказать? Они жертвуют собой, но убивают всех. Да, у нас появились потери, ну но... без жертвы нет нет победы. Вот, как-то так говорили. А, понравилось ли вам игра, Ну да. Ай! Так, мы снова тут. И теперь я не знаю, кто против нас играет. Я как понял... Ага. Давайте вот команды возьмем. И? Ну, давайте посмотрим, на что вы способны. А, чуваки с катанами. Всякое такое, с шестыками. Ну, сразу вынесли такого. Ну... Короче, американцы тут бессильно. Может быть, они сильные когда-то лпа, но сейчас они бессильны, они даже обеи, чем просто Первый воин. Даже не будет смотреть на проигрыш этот. Кто сможет подавить их? Так, здесь их встретят. Так. Так. Ага, и наверх, и, и, и динамитчика поставлю. Да блин, как я под... Я надолбал уже нажимать сам, я понимаю вас. Не, ну в принципе. Вот они вот те не доходят, поняли? Они, они умирают раньше. Поэтому у них есть шансы победить. Причем неплохие такие. Они выиграют. Да, мы выиграли. Ну, стрелки затащили. Если бы не стрелки бы, то мы проиграли бы. А сколько стоит э эпичность? Вот давайте выйдем. Эпик. Сколько стоит самый дешевый? 12 тысяч. У нас все. 707. Придется нам долго поиграть. А Слохо вообще здесь уровней. Не, ну они бесполезные, в принципе. Давайте вот так вот сделаем. Потому что, ну это реально имба. Давайте вот такие два поставим. Какого-нибудь стандартного за 50. Ну, чь, Не знаю, кто это, но мне просто было интересно, что они умеют. Они пойдут в атаку. Интересно, вы толпу сможете перегасить? Вы сможете убить толпу? Не, ну в принципе... Не знаю, кто поубивал столько людей. Но это там поубивал. Не, но ну, против лучников щитом пацан хорошо работает. Ну в принципе, что требовал доказать. А! Ну я думаю, мушкеты будут сильнее... Ну, Как бы мы ни ходили, технология всегда будет сильнее. Не знаю, кто против меня. Так. Опа. Пацаны с кулаками. Ну, мы знаем, кто против них хорошо идет. Ой. Я... Блин. Не, ну когда их много, их, это, конечно, проблема. Но все равно, а, мы, мы ложим хотя бы их, нет? Мы положить-то их сможем? Да, мы их положили, прикиньте. Мы до единого пацана с кулаками положили. Все, теперь распределяем их равномерно, пацанов. И все, и все. Остался один лучник. Ну все, мы опять же победили. Дать без потери, да, мы с потерями победили. Я всегда о 10 ты это наверное будет самый серьезный. Ну выберем того, кто всегда нам помогал. Ой, кто ты? Что ты такой? А, мушкетчики. Это это эпический. Ага. Теперь остались мушкети. Ну, в принципе, знаете, что я подумал? Это самая эмба здесь. Ну, просто, ну, ну видели это, да? Сколько нам доступно? Ну, тактика остается неизменной. Попробуем. Вкусить вкус победы. Вы справляетесь, нет? Отправляетесь? Не справляются. Не добежали. Раз добежали, значит не справляются. Хотя у них еще есть шансы победить. Что? Что? Что? Ну вы видели это? Ладно, с вами был Грибник. Увидимся в следующей серии. Я думаю, эта игра будет достаточно для вас интересная. Смотрите только лучшее. Всем пока.